Привет нам, земляне! В очередной раз научно-креативная программа «Иной контингент» открывает свои гостеприимные двери, и у нас в гостях сегодня публицист, видеоблогер Айрат Джимухаметов, Уфа. Все правильно, Айрат? А, ну, не Я политик, политический деятель. Все остальное это дело третье, десятое. Так, немножко о себе, пожалуйста. Приветствуем вас прежде всего в наших гостях. Вкратце о себе я идеолог политического движения Четвертая Башкинская Республика, кандидат в президента Республики Башкорстан, диссидент, дважды политзаключенный, писатель, публицист. Итак, на фронтоне нашего клуба научно креативного э, иной контингент значится слова во имя честного будущего что для политика для публициста дримухаметова означает честное будущее поскольку я политик я в себе стараюсь совмещать Функции теоретика и практика. Я считаю, что это необходимое условие. Условие без теоретической базы и практических шагов никаких успехов не добиться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что для меня честное будущее означает только европейский выбор и государство европейского образца, демократическое правовое. Вот э, в эти дни э, Украина отмечает э, пятилетие начала революции достоинства. Э, четко страна заняла позицию по отношению европейского выбора, и она по этому пути идет. Этот путь тяжелый, нелегкий, э, он просто так не дастся. Тем более после трехсотлетия империализма в этой стране но а, другого пути нет. Вот что для меня означает а, честное будущее. Давайте расширим рамки и будем говорить на уже методологическом уровне. Будущее понимается в трех а, ипостасях. Будущее как желаемое, будущее как вероятное и будущее как ожидаемое. Так та а, вот оценка, которую вы перед этим дали, честному будущему, она а который ближе из этих ипостасий? желаемого, вероятного и ожидаемого будущего? Ну, по большому счету, все три ипостаси отвечают э, европейскому выбору. А другой альтернативы нет. А единственное, какую цену мы будем платить и как, каким путем, прямым или извилистым, мы к этой цели пойдем. Здесь э, вступает в силу другой фактор, э, фактор личности в истории, э, именно не масс, а именно личности. То есть вот, например, опять же Украина, пример, пример опять же Украина. То есть э, революция достоинства она свои э, частные задачи выполнила, но если э, говорить именно о цивилизационном э, выборе движение в сторону Европы, то, конечно же, эти задачи полностью не решены. Поэтому возникает, коль скоро задачи революции полностью не решены, соответственно, они будут решаться. И проблема, вот, иллюстрация по личности, если бы, допустим, у Майдана была фигура своего лидера, кандидата в президенты или будущего президента, тогда, конечно, Третьей революции не понадобилось, потому что задачи бы решались э, вот этим лидером. Порошенко это, — это при всем уважении, конечно же, не та фигура, которая для данного государства, для решения данных задач соответствует. А, поэтому э, вот вам иллюстрация по роли личности в истории. Ну, спасибо. При этом мы на самом деле не будем развивать этот политический дискурс как бы того не хотелось поскольку у меня э, и в связи с этим второй принципиальный вопрос как вы полагаете э, вы сейчас говорите как э, представители человечества который выбирает в себя человека или как землянин ну, я не знаю, лично я эти понятия не разделяю, конечно, я говорю как представитель, скажем так, как представитель цивилизации вообще. Хорошо, тогда уточняющий вопрос. Как вы полагаете, на каком удалении от Земли начинает теряться восприятие границ между регионами, государствами? Насколько, я думаю, думаю как только преодолевается сила земного притяжения, так все остальное уходит на третий план. Ну, то есть это в пределах, как говорится, земля в иллюминаторе, да? Совершенно верно. А вы э, готовы сегодня э, вот разворачивать такой строй мысли, что мы э, будем именно землянский контекст с вами э, больше рассматривать. Важно ли для вас, как политика, подобное вот, э, видение? Нет, на сегодняшний день не готов. Почему? Потому что э, мы сейчас э, вынуждены решать задачи первого порядка, о которых я говорил выше. Мы, я вообще не знаю кто, либо страна третьего мира, ну, скорее всего, даже четвертого мира по технологическому укладу, наверное, все-таки четвертого мира. Нам хотя бы вырваться в какой-то там э, предбанник э, первого мира. После этого, возможно, перед нами ставят, э, станут задачи, вот, о которых вы говорите. Но ну, если э э э задачи, э, все это преждевременно. Извините, на языке чиновников это звучит таким примерно рефреном. Нечего думать, работать надо. То есть сначала навести порядок, и только после этого мы получим право оторвать твои глаза от бренной земли и думать о чем-то высоком. Продолжи немножко. То есть работать вы призываете со, со следствиями, а не с причиной? Неужели так? Нет. Ну, во-первых, чиновники вовсе не призывают работать. Современный российский чиновничий класс он заточен на воровство и на изображение бурной деятельности. Ни о какой работе там не говорят, в принципе. Вот. А, все является изображением бурной деятельности. Это извините, первое. Извините, отсутствующих не обсуждаем. На что лично вы способны влиять, это нас интересует, вы наконец. Вы как а... лидер, как а, вот соответственно, ну, методолог в том числе. А, так вот, как раз таки э, с причинно следственным аппаратом наше чиновничество, наша номенклатура не знакома. Я как раз говорю о причинах, о причинах нашего сегодняшнего положения, следовательно алгоритмы решения, устранения данных причин. И вы спросили, как я влияю, но только как, э, как это сейчас принято говорить, лидер общественного мнения, я влияю на смыслы, стараюсь, по крайней мере. В принципе, я думаю, у меня неплохо получается. А, так, и много ли у вас тогда учеников на этом пути возникло? Но мы перепись, перепись не проводили. Но, я думаю, достаточное количество. По крайней мере, больше, чем апостолов у пророка Иисы. И Этих сил достаточно для того, чтобы достойно выступить на предстоящих выборах. На предстоящих выборах? Да. Да. Если э -э выборы будут демократическими, и а, если меня допустят на эти выборы, то в принципе, наверное, я в своей победе даже и не сомневаюсь. Постарайтесь, пожалуйста, проблематизировать ситуацию, а, не оглядываясь на существующие, ну, так называемые препоны, барьеры, чего а, не достает в вашем активе, арсенале, для того, чтобы в оставшийся срок мобилизоваться и выступить достойно? А, только ресурсов. Все остальное в группе. То есть а, БАБО победит зло? Вот именно тот случай. Так. И в итоге действительно получается, что что слишком, как говорится, ситуация схлопывается, да, вот, в итоге искать придется ошибки в других, а не в себе. А какие ошибки у нас могут быть? Ну, ошибки, соответственно, какие-то недостачи, кто-то что-то пообещал, не сделал. Ну, то есть упреки э, выносить в адрес других, а не своей команды. Я вот э, именно с точки зрения команды построения э, к вам с этими вопросами все обращаюсь. Нет, ну, смотрите, первое... Э... Есть определенные, давайте тогда отвлечемся, есть определенная трудность, вот мы начали программу с европейского выбора, да, честное будущее – это именно государство европейского образца, европейские ценности. Извините, вы а... сейчас говорите о неком классическом, стандартном, правильном будущем, а перед этим ведь все же нюанс был о честности. О гармоничности я даже подскажу. Так, может быть, эта гармония не совсем соответствует тем клише, которые сегодня скопились в так называемой цивилизованной Европе. Ну, может быть, она не соответствует. Мы это не поймем, пока мы этот путь не пройдем. Мы этот путь, путь все равно а, пройти обязан У нас никакого другого выхода нет. Это И да. Это вы себя так обрекли, на то, что надо обязательно на тюрьмы наступить? При, при переходе к нормальному демократическому обществу, то есть у нас есть пример прибалтийских государств, восточноевропейских стран, но там есть один нюанс, что все эти страны так или иначе ранее были демократическими. И поэтому возврат лона демократии для них не был каким-то проблемным. А у нас здесь в Таежном Союзе с этим большая напряженность. А вот есть такая фраза, кстати, я с ней согласен, что Навальный борется за честные выборы для того, чтобы на них победил Зюганов. То есть смотрите, опять же, возвращаясь к задачам революции в Украине, кроли личности. Вот в этом существует проблема, что для нас, для нашего таюжного Союза, демократия, как бы это ни звучало, страна из моих уст, не является панацеей. Вот вспомните первый тур 1996 -го года. Там победил Зюганов. Но вряд ли это, это действительно был выбор того российского народа. Но с позицией цивилизационного выбора, это, конечно, путь никуда. Поэтому Четвертая Республика в будущем, она вот должна пройти по лезвию бритвы, не допустить отката и возврата вот в это постсоветское прошлое. Конечно, мы должны пройти тяжелый период избавления от иллюзий совка и постсоветизма. Вот сегодняшнего, сегодняшней нашей ситуации а, ну а, в принципе, наш народ, он ну, такой же, как везде в мире, в Европе. И а, я еще раз говорю, никакой альтернативы нет. То есть мы не можем вообще выбирать между а, пунктом А и пунктом Б, потому что пунктов Б и там Д вообще не существует. Все это просто какая-то там выдуманная авторки, иранская, китайская, какая угодно, турецкая. Есть только пункта, вот этот пункт прибытия, вот это и есть честное будущее и решение всех остальных вопросов. Да. А уж знаете там будет гармония не гармония, но пока не пройдем не узнаем. Ну все равно дилемма именно выбора оставаться ли в клише, в колодке того формата, который назван человечеством и между землянством все равно остается. Точнее, обостряется. И э, попробуем давайте э, еще ход конем в сторону. Ну, за жизнь. Вы любите музыку, живопись, природу? Природу люблю. К живописи равнодушен. Музыку люблю частично. Ну, хорошую музыку. Скажите, пожалуйста, а какому жанру музыкальному соответствует то, что вы формируете как идеальное общество в своем сознании? Ну, вообще никогда не задавался таким вопросом. Ну, попробуем. Мы же в гостях, можем подвигаться. От чего же? Это что, строевые марши? Это частушки? Это э, джаз-рок? Это джемсейшн? Что это? Ну, э, скорее всего, это английский рок-н-ролл э, 90-х годов э, с интеллектуальными текстами группы Dire Straits. Ну, наверное, наши слушатели э, разовьют эту тему и зададут свои какие-то, да, э, палеотивы, там, э, комментарии э, в развитии того, что вы сказали. Уже интересно. А э, тогда дальше. Э, э, любите ли вы театр? Люблю, но на расстоянии. Дело в том, что просто... Буфе нет таких театральных площадок лично для меня. Я не хочу никого обидеть, ну, на которые я бы, скажем так, запал, пошел. Поэтому в этом, в этом смысле я не являюсь театралом. Хотя, конечно же, есть целый ряд театров, допустим, Линком, но, на которые я с удовольствием сходил. Ну, театр марионеток, например, это близко вам? Театр марионеток Да. Ну, театр марионеток мы наблюдаем в уфе в нашем белом доме ежедневно ну мы договорились отсутствующих не обсуждать у нас разговор почти приватный тет, -а -тет. поэтому айрадзе мухаммедов повторяю я вопрос какой роли придерживается вы режиссер вы тот кто дергает за ниточки в этом театре. Или же вы а, театр импровизации? Скорее <сум> всего, а, поется популярная песня. А, я в этой пьесе главный актер, я сценарист, здесь я режиссер. Видимо, так. Так точнее. И для других места найдется в вашем театре? не ни осветителей, не каких-то там реквизиторов и э, поставленных на исполнение каких-то табельных ролей актеров, а тех, которые придут сами и захотят поддержать вашу инициативу и, соответственно, развить ее к тому же. Ну, конечно, потому что есть э, роли второго плана, есть роли третьего плана, есть массовка, есть э, зрители, э, есть э, и помощники режиссеров, помощники сценаристов, ну и там куча-куча всего. Конечно, без вот такого большого коллектива, собственно, аншлаг и успех, наверное, э, невозможны. Ну а тогда допускаете ли вы, что вдруг в какой-то момент э, растворится граница между зрителями и исполнителями? Вы как общественный деятель видите ли э, ну, э, извините, население как участника э, и действующего лица в этом театральном действии? Конечно, собственно, наверное, вся вот эта театральная пьеса, вся постановка, вся игра главного актера, других актеров, она, конечно, конечной целью имеет тот результат, чтобы зритель, а под зрителями я, конечно, понимаю очень широкую площадку, совершенно не словно стенами отдельного театра, это огромная такая площадка, в едином порыве она бы встала, значит, опрокинула бы кресло и включилась бы, собственно, вот в общий театральный сценарий. Преодолев вот эту страшную пропасть между государством 19 века и государством века 21. Тогда почти завершающий вопрос. И считаете ли вы, что э, сдерживающим фактором для вот, развития подобного проектно-театрального действия может оказаться отсутствующий на сегодня э, опыт вопросаний со стороны... Тех, кому вы адресуете свои инициативы, они отвечатели или вопрошатели все же? Вот я о культуре вопрошания, как о э, страшнейшем, извините, синдроме нашей, вообще этой безысходности, о которой вы все время говорите. Вы меня поняли? Не совсем понял. То есть... Э... Какую Актер... вы отводите к культуре вопрошания? Ну и я скажу по-своему, не совсем я понял. Есть вопросы, вопросы, которые стоят перед нашим обществом, вот конкретно перед Республикой Башкортостан. Вопросы первого порядка, второго, третьего. Вопросы первого порядка – это вопросы вообще жизненно важные. Вопросы выживания и существования. Вот. Эти вопросы лично мной давным-давно вербализированы. Они озвучены. Это первое. Второе. Даны ответы на все эти вопросы. То есть вот перечень этих вопросов, он выходит далеко за пределы традиционных, кто виноват и что делать. Вот, на все, то есть перечень этих вопросов, еще раз повторюсь, очень большой. На все эти вопросы ответы мною даны. Задача состоит только в том, чтобы этими ответами прониклось ну, пойму, собственно, всей э, театральной трупы, э, как можно большее число э, зрителей, чтобы потом э, пери... во время аншлага, вот они и вскочили э, со своих кресел и приняли живое участие во всей театральной постановке. Ну, то есть, скорее бы э, антракт и быстрее в буфет, что-то подобное ожидаете? Нет. Театральное действие, оно должно вылиться за пределы театра. То есть, за... вся, жизнь, вся жизнь театр. Мы об этом уже, да? Ну, можно и так сказать. Эта фраза, кстати, хорошая. Она очень уместная. И в том числе для того, чтобы, я полагаю, мы могли продолжить этот разговор в нашем в следующем эфире. Принимается? Вами принимается такое приглашение? А, да-да, конечно. Ну, прекрасно. Тогда э, будем завершать. Спасибо за уделенное время. Э, программа ⁇ Иной контингент э, ⁇ всегда заинтересована к много образным, э, самым разнообразным видением этого феномена под названием «Жизнь». С вами были Айрат Дильмухаметов, УФА, и координатор программы «Эноконд» Назым Сайфулин. До новых встреч, всего доброго. До свидания.